Детройт отчислил Джоша Смита, очислил э, баскетболиста с 14-миллионным контрактом, что происходит далеко не каждый день в NBA. Э, так сразу, наверное, не вспомнишь, когда такое было последний раз. Э, что вдвойне удивительно, что Детройт, по сути, не получил от этого обмена никакой пользы. Он э, смог сэкономить э, на зарплате Смита какие-то жалкие 600-700 тысяч, которые выплатит э, Смиту Хьюстон. Хьюстон же, конечно, остался в плюсе, потому что э, ГМ, э, Рокетс, Моури хотел получить качественного э, четвертого номера еще в месязоне, но тогда, к сожалению, не, не срослось с Крисом Бошем. Э, не срослось с Бошем за 20 миллионов, зато срослось со Смитом за 2 миллиона. Это хороший четвертый номер, который э, хорошо работает на подборе, э, который э, показывает успешную игру в защите. Э, но если смотреть на этот вопрос в ракурсе, стал ли э, Хьюстон э, ближе к завоеванию чемпионства, то, э, пожалуй, нет. Потому что у Смита нет того, пожалуй, чемпионского опыта который прямо сейчас нужен этой команде, у нее есть костяк, у нее есть лидеры, но им нужен баскетболист, который может э, преподнести частичку такого какого-то успеха, какого какой-то уверенности в своих силах, который может э, позволить Хардену и Ховарду еще ступить на одну ступеньку выше. Смит не такой игрок. Если говорить о регулярке, то да. Хьюстон, наверное, держит, может быть, там на 10-15 побед больше, чем без него. Но не продвинется он за заванию чемпионства с подписанием Джоша Смита. Видископ. Спортивное видео.